Второй матч стартанул, дорогие друзья, пенсионеры против команды МИД. Матч группы Б. А, дед Максим. Сумасшедший. Гейм-Овер. Тренеры Жозефина. Это состав команды пенсионеры. И, конечно же, коллектив МИД. Честный Леми. Хакуна Матата. Скорпик. Квэ квэ, квэ квэ А вот такие ребятки сегодня будут пинаться на карте The Dust 2. И, кстати, уже даже первый минус с ножа сделан. Дедушку Максима. А, решили порезать. Кстати, логично, да? Дед Максим за пенсионеров. Дед, пенсионер, все сходится. Жесткая поножовщина Скорпа и э, Сумасшедшего. Сумасшедший выигрывает эту поножовщину только с обратной стороны, да? То есть, как бы выигрывает только наоборот. с каким ником еще с 2011 гоняю? А, ну тогда вопрос. Да, вопрос такой. Я вас наблюдаю, это я сержант Очень рад, очень рад наблюдайте Приятного вам просмотра Кто такой дед Максим-то? Ну, это тот, с которым остался Сами знаете, что Это второй матч? Да, фристак, это второй матч Да-да-да, Константин Еще вы забыли слово расплата Итак, стей Стей для пенсионеров это плохо Начинать в слабой стороне Такой себе, но в теории Можно надеяться на камбэк во второй Хотя, конечно, можно ли Здесь надеяться, вполне себе вероятно Что пенсионеры будут Немножечко на дизморале Из-за не самой удачной первой игры А я напомню, они проиграли ее со счетом 16-3 Команде Газстейшн И опять же, интересная справочка Газстейшн вчера обыгра... а, вернее, проиграли Команде Mid. Так что, знаете ли по-моему, со счетом 16-11, как бы, если не ошибаюсь ну, не суть какой там был счет, сам факт, что одни сильнее других, другие сильнее этих. Все, и как бы у пенсионеров изначально шансов на этот матч чуть-чуть меньше. Но это не говорит о том, что теперь не надо играть и... или о том, что они не выиграют. Бороться нужно в любом случае даже против сильного соперника. Если не играть сильными, то и не получится ничего выигрывать. Но пистолетку э, Мид все-таки э, забирают с минимальными потерями в количестве двух игроков. 1-0. Как называются модельки? Модельки делалось мне под заказ, потому что, как вы видите, там вот есть замечательный логотипчик такой на FTV. В чате с камер? В чате с камер это плохо. <связывая> Ну что, квек -кве, кве Дабл даблкил на миду и проходка на точку Б абсолютно пустая, свободная и непринужденная получается у мясного коллектива Дед Максим на точке А, в то время как тренер на миду где-то тоже там опять погибает Кстати, сумасшедший, интересная позиция, навряд ли, навряд ли все-таки удастся реализовать эту позицию, хотя, кстати, вы посмотрите, что происходит, а а я там за дальним у нас еще один сидит ха Не угадал, да, сумасшедший? Не угадал Хотел пойти такой и ниндзя-дефьюз, короче, сделать Но Тут как тут Игроки атаки Все-таки оказались бдительными И точку Не оставили У такой голос прекрасен Я влюблен Фристак Что ж так Не надо в меня влюбляться Я женат Но я покраснел Спасибо большое 2-0 Дальше. Флешка на мидл Это потенциально может означать, конечно, какой-то выход на эту самую позицию. Но, скорее всего, все же нет. Я думаю, будет разыгрываться что-то вот приблизительно такое стандартненькое. Хакуна Матата. И честный по фрагу. Тренер с Хаешки взрывает леми. Ну, ой, Кве-Кве-Кве ваншотнул гейм-овера. Хаешка в КТ-спаун. Э, Туда еще 500 гранат. Кве-Кве откат клеивается немножко от своего коллектива. Ну, сумасшедшему с, тренеру, с, с тренером здесь, я не думаю, что удастся затащить. Зачем-то в дымы полез тренер и его за это наказал. Честный. Ну и последний игрок обороны находится на длине. А, удивительно, кстати, что в него сейчас не попала ни одна пуля. Зато вторая пуля попала сразу в голову и оставила всего один хп. Ну, такое прям очень неприятное чувство, наверное, сейчас у сумасшедшего. Но с этим ничего не поделаешь. <связать> <связать> Мах... Махмудов И вам тоже салам Отличное падение от сумасшедшего 3-0 Не стал задерживать Почему бы и нет Почему бы и нет <связать> Кто играет завтра? Завтра играют команды Штык, Мастер, Работяги Дактейлс И Лилилайк Найф 3 d Господи, вы... Вот на то кстати, прикольно, да, звучит. Ну что, заход. В очередной раз, по всей видимости, на точку А. И здесь э, атака будет встречаться с ломанным байраундом. Гейм-овер. Ого! Просто ваншот. Просто ваншот. Петрович сейчас прилетает э, игроку атаки. Вот тот на ноге пытался зайти. И вот не надо было на ноге пытаться заходить. Это бывает, когда... Происходит недооценка, наверное, да, соперника, когда вы думаете, что, ой, да, не изи. Можно бегать вообще на расслабоне. И вот получается, да, что можно потом ловить ваншоты абсолютно спокойно. Но минус от Кве-Кве-Кве и три оставшихся игрока обороны находятся на споте А, в то время как бомба уже практически установлена на точке Б. придется стягиваться. А тут уже Хакуна Матата играет на отрезе, убивая деда Максима. Гейм-Овер остается в соло и отправляется мстить. За гибель своих товарищей по команде Но какая-то отправка такая, честно сказать, получилась Ничегошеньки себе, да? Заметьте! Выбросил ФАМАС, чтобы убить соперника из Дигла Еще один минус ФАМАСа Да ладно! Но не затащить, к сожалению, потому что нет дефьюз китов Но может убить всех Ну, может, Эйс Эйс может сделать Три килота уже есть Нет В спину попадает ему Кве-кве-кве И это 4-0 Работяги, давно не видел их Будут, будут У лилов заруба будет, видимо Ну, они будут играть с командой DuckTales Которые, в общем-то, вроде бы тоже не такие уж и Простые ребята, поэтому, да, вполне возможно Если создать свою команду с друзьями Можно принимать участие в турнирах? Фристак, для того, чтобы участвовать в этом турнире Вам нужно быть постоянным участником этого паблик-сервера То есть вам нужно еще и на паблике поигрывать А так вообще на любых других серверах, конечно Всегда пожалуйста Главное найти турнир и подать заявочку на него Гейм овер уже на лопатках При этом все игроки атаки сотые До сих пор никто не получил ни единички урона И это на самом деле меня пугает Как атака смогла зайти на точку Б Не получая Никакого вообще дамага Просто спокойно на ноге заходит Ставит бомбу и выигрывает раунд А почему выигрывает раунд? Потому что банально оборона не покупает дикюзки ты и даже в случае ретейка все равно никто ничего не успевал бы делать. Это сейв снайперской винтовки от сумасшедшего и эмки от Жозефины. Ну, тут, правда, конечно, с эмкой немножко неувязочка вышла. Такая совсем вот неловкая неувязочка, да. Но пенсионеры летят пока со счетом 5-0. Это немножко жестко. Мне кажется, что э, все-таки стоило бы... Пенсионерам собраться Да и что-нибудь сыграть нормальное Ну, потому что беда Беда на первой карте, беда на второй карте Хотя бы какие-то раунды здесь нужно забирать Даже невзирая на то, что это оборона а, Тем более на дасте хоть и атака сильнее Но оборона не намного слабее То есть это не прям Это не трейн, например, это не нюк На которых оборона гораздо сильнее Не мираж тот же самый Вот, сумасшедший Минус по-честному, 4 в 3 Честный минус по честному сопернику. Еще один минус. Как скоро команда МИД поймет, что надо либо выходить на точку под гранаты, либо не делать это в принципе. Там, кстати, вражеское АВП пришло для сумасшедшего. Это Скорб. Но он, между прочим, с бомбой. Очень рискованно сейчас выходить скорпу, допустим, на перестрелку. Бомба может упасть в, в, в КТ-респаун. И будет беда. И будет... Очень большая беда. Завтрашняя игра во сколько начнется? В 19.00 по московскому времени. Гейм овер. Минус квек, -квек Акуна Разменный минус. Скорб. Промахнулся. Решил просто затаранить. Закончились патроны. Отличный таран. Такой себе таран. Но вместе с Акуна Мататой сумел разобраться. Теперь один в два. Конечно, это будет очень тяжело выиграть При наличии снайперской винтовки А бомба установлена под длину, я так понимаю, да? Нет, под зигзаг Бомба установлена под зигзаг Это вообще, кстати, нормальная такая тема Ставить пачку под зигзаг, когда у вас есть АВП И вы контролируете длину Ну, ладно В принципе, не столь важно, да, где стояла бомба Главное, все-таки, итог Итог того, что до этой бомбы ни один КТшник не добрался 6 0 Во-вторых, я нашел типа, который стримит уже один год. И это только на Ру Ютубе, как на других, я хз. А что такого? Ну, евреи, ну что, типа, нашел? И что? Чел стримит год. Что такого? Я стримлю вот сколько? С 14 -го. Ну, активно с 19. -го. А так вообще с 14-го. Ой, честный! Пульку. Просто пульку повесил сейчас тренеру. Ну и проход на А. Очевидно. Конечно, здесь я не думаю, что стоит стоять. Надо просто идти и пушить Численный перевес, так сказать, реализовывать. И он реализован. Беспроблемно абсолютно. Седьмой. Я практически в этом уверен. Гейм овер. Проигрывает перестрелку. Жозефина. Сейв. Все. Все закономерно. А, один стрим длиною в год. Все, я понял. Я понял А я, кстати, видел на ютубе чувака, который просто стримит свою жизнь Вот он просто дома сидит Он инвалид, по-моему, если я не ошибаюсь И У него 24 на 7, несколько камер работают Можно просто заходить к нему Он там спит такой, короче, ест, там все дела Ну, как-то необычный Жалко, конечно, человек, что ему такая участь досталась быть инвалидом Но не всем везет, к сожалению Но вы можете зайти, на... поискать его я не помню, правда, как его найти. Мне случайно Ютуб его как-то в рекомендации выдал. Можете зайти, подкинуть ему копеечку. Он из Китая. Не, а этот русский, короче. Пенсионер возьмут 4 раунда. Моя ставка при всем уважении к пенсионерам. Ну, я бы сказал, что пенсионерам с такой игрой 4 раунда не удастся взять. На самом деле, когда к ним на точку заходит как к себе домой. Сложно предположить... Какие действия должны делать пенсионеры, чтобы соперника хоть как-то останавливать? Сань, третья карта будет. Вонючки против мид. Нет, третья карта DuckTales против TasteKills. Три в пять. Ну, вроде бы особых телодвижений-то не было никаких от атаки, а обороны уже нету. То есть это где-то неудачные аркады, как вот, например, сейчас в нижней тэшке. Ну, с разменом хотя бы. Не просто так погиб... Э Игрок, если я не ошибаюсь, это был, по-моему, Дед Максим Ну, может, и не Дед Максим, неважно, кто погиб а, По местам пока еще никакое Пока групповой этап, но в своей группе они занимают э, то ли первое, то ли второе место Скорб убивает тренера Сумасшедший последний И очередной сейф, по всей видимости, да 1 в 4. А, вроде как ситуация неиграбельная Да и при отсутствии дефюз китов Ой, даже и не сейф никакой Интересненькое кинцо, дорогие друзья 8-0 Пока все раунды в одну копилочку Складываются в мясную копилочку Важно понять То, что пока не, не как-то вот <laughs> Неконкурентно способно, что ли э, Играют пенсионеры Ну, как мне кажется, МИД э, Наверное, одни из очевиднейших фаворитов группы Б э, На уровне с Газ э, Station. Но мы еще не всех игроков группы Б видели Поэтому рано, конечно, о чем поговорить. Но МИД однозначно команда очень не слабая Видно это просто по стрельбе. То есть, что ребят хорошо попадают. И умеют. Умеют попадать, это важно. Ну, все. Опять же, точка Б занята. Жозефину на перетяжке убивают. Тренер даже перетягиваться уже и не будет. Куда там перетягиваться 1 в 5 с АВП? Поэтому 9-0. Ну, уж простите, дамы и господа. Я бы с радостью рассказал вам какой-нибудь анекдотик, чтобы чуть-чуть... Приподнять вам настроение Возможно вы немножко загрустили Когда увидели такой кс Но ничего я не могу поделать Анекдотов я не знаю Что есть то есть Я так посмотрел на ютубе Многие люди которые стримят 24 на 7 Есть группа людей которые сменяют друг друга стримит ходьбу по Токио Азиат странные люди это да У них еще кстати нормальная тема такая Они вот допустим В Diablo 3 я знаю Есть такая тема а вот не помню кто Корейцы что ли а, Короче они играют У них аккаунт включен 24 на 7 Они каждые 8 часов меняют Человека и продолжают играть В результате как только новый сезон начинается а, В топ 100 Сразу одни корейцы уже через месяц Квиквик, хакуну Матат по фрагу тренер встречает Леми. Но здесь, по ходу дела, тренер погибает, потому что он готов был встретить только одного соперника. А соперников оказалось трое аж целых. Вот так вот. Ну и двукратный перевес. Реализация такого, я думаю, это, простите, не задача для команды МИД. Дед Максим. Остался с ним. Всем привет, скучный матч, прокрастинатор, приветствую, ну, есть такое, все-таки, когда в одну калитку интриги нет, и поэтому тяжеловато, конечно, такие события смотреть, но это не смертельно Алекс, расскажи, как ты ногу рубил? Ну, слава богу, не рубил, поэтому и рассказывать нечего а, 10, дорогие друзья, 10-0 Простите Вчера смотрел запись, как вы с Володей смеялись. Мне его жалко было. Не надо Володю обижать, пожалуйста. Да не-не-не, Володя мой очень хороший знакомый. Я к Володе испытываю исключительно только э, теплые и дружеские чувства. И все сказанное мной, конечно, было абсолютно только в шутку. Володя, кстати, это понимает. И у Володи с э, юмором, слава богу, нормально. Он не обиделся, я интересовался. А, честный и скорб по фрагу Здесь снова выход на точку А И его снова некому останавливать Ну, потому что уже и так как бы два трупа, да Наверное, это те самые люди, которые и должны были останавливать Тренер а, вместе с кем? Понятно. Тренер вместе, в общем, с сумасшедшим там где-то что-то пушили. Сумасшедший пока еще живой, а вот тренер его участь тоже хотел бы разделить, но не получилось. АВП переходит в руки сумасшедшего. Хакуна Матата моментально эту снайперскую винтовку с Визави выбивает. Дед Максим 11-0. Ваши стримы лучшие. Вантус, Рах, спасибо вам большое. Я очень рад, что вам нравится. Дурак, нормальный мужик. Он же не дурак, он дуримар. <сíck> <сíck> Моя ставка, что ни один бой не выиграют пенсионеры. Вот я в это больше поверю, честно сказать. Вчера тоже две трети прошли в одну... А, две из трех прошли в одну калитку. Сами игры были а, пободрее, на мой взгляд. Сегодня уж очень уныло. В целом, пока турнир не радует, все... Все с Будуна будто. Ну, с бодуна это, наверное, да. Это такая штука простительная в какой-то степени. Но вчера действительно игры были более живые. Даже невзирая на счет там 16-3, сколько экшена там было, да, вот в этих 16-3, например, на том же самом Тускане. Там хоть какие-то телодвижения периодически проходили. Пока здесь, к сожалению... Ой, простите. А... Что-то я вообще в кнопках аж запутался. Пока здесь просто однокалиточная доминация, так сказать. Вот. Вот и все. Я написал дурка, а Т-9 дурак поменял. Надеюсь, пенсионеры не затильтуют из-за турика И он будет для них мотивацией тренироваться Тоже в это очень верю и надеюсь Но я всегда так говорю Даже если команда 16-0 проигрывает Это не повод опускать руки Важно извлечь Опыт Две хаешки, два трупа Вот так жестко сейчас Мид разбираются в тэшке со своими соперниками Здесь уже, кстати, даже и спешка в руках Появляется неожиданная Ой, дробовики Кто с дробовиком был? Подожди Гейм-овер с дробовиком. <laughs> Какой опасный гейм-овер. Ну и спрят же за Куда-то в молоко. 13-0. Просто ладно бы еще хотя бы драки какие-то в точке происходили. Да? Что на данный момент мы с вами видим? Мы с вами видим, как 1-2 килла от команды мид. Точка захвачена. Попытка ретейка или попытка сейва. И пенсионеры заканчиваются после этой попытки. То есть, малоприятная картина. Вчера были... Вот, кстати, смотрите. Два килла. Ну, последовало размен от геймовера. Геймовер немножко, конечно, пытается запотеть. Ну, вообще, все, конечно, по чуть-чуть пытаются потеть. Но статистика здесь у каждого, как вы видите, очень далека от идеальной. Ой, зарезали! Боже мой. Тренера вообще зарезали. При этом, кстати, с трупа тренера упала граната и взорвала Леми, который его как раз зарезал. М -м как это? Мгновенная карма. По-моему, если не ошибаюсь, называется это так. <coughs> Интересно, что будет, если сейчас ТФ с ХК залетели? А, так ТФ же здесь играют. Ну, условно говоря, ТФ. Там не совсем, конечно, ТФ, но типа того. Даже игру не смотрю, читаю. <смех> читаю чат и Саню слушаю. Допы будут? но ну, я думаю, нет, честно сказать. Мне, мне не кажется, что это матч, в котором будут допы. Жозефина убивают, Хакуна Матата участвует в перестрелке. И, однако, все-таки выигрывает ее. Благодаря поддержке Леми удается забрать гейм -овера. Видите, опять два минуса, точка захвачена. Теперь либо ретейк, либо сейв. Сейвится нет. Вы видели, ляпнул какую? Какую? Уж просто что вообще это было? Замечательный хедшотище. Ну и все. Всех расстреляли. Не успел вам я переключить последнего игрока. 15-0, дорогие друзья. Ну или 0-15. Кому как больше нравится. А, такого разгрома в этом турнире пока еще не было. И я напоминаю, что следующий матч, на всякий случай напоминаю, в 21-0-0. Независимо от того, как закончится, во сколько закончится этот матч, нам придется немножечко подождать следующую пару. Ну, что поделать. Команда МИД уже, походу, издевается. Ну, наверное, с таким счетом я бы даже сказал, что им позволительно. Но, с другой стороны, опять же, я сторонник спортивного поведения. И издевательств не приемлю, даже если вы выигрываете 15-0. До последнего нужно играть ответственно. Ну, попытка пройти от пенсионеров через зигзаг, как вы видите, ну, сверхуспешная. Через длину, кстати, получается пройти чуть более круче. Правда, дальше, чем... Просто добежать вроде не сильно удается. Два в два. Между прочим, не так уж все и плохо. Квекве -кве. Затащит или все-таки в сухую? Опа! Без лица. Опа! 1 на 1. 7 хп остается у Квекве. -кве. Сотый дед Максим. Посмотрим, останется ли болт в этот раз с дедом Максимом или нет. Ой, потерялся дедушка. Ну и ошибка от Квекве. -кве. Не смог поставить хедшот, поэтому теперь придется драться. Диффузов нет. байтит Пайтит внимание на себя, дорогие друзья. Дед Максим. Ну, здесь Дед Максим должен выигрывать, елки палки Диффузы, кстати, подобрал. А Это просто клач года, дорогие друзья! Охрен вообще! Ха-ха-ха-ха! Охренеть! Блестяще разыгранный игроком с никнеймом Кве-кве-кве просто на соплях. Куда-то в затылок, то ли по волосам вообще пулей попал, непонятно. Но соперник склеил ласты, не успев приземлиться на землю. Вот это завершение, черт возьми, матча.